Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатьюкс. Мой канал поможет вам достаточно уверенно ориентироваться в любой англоязычной среде, среди иностранцев. Вы достаточно комфортно будете задавать вопросы, спрашивать, утверждать или, если необходимо, отрицать. Что есть на моем канале? На моем канале вы найдете все слова, необходимые для общения, краткие фразы на английском и детские рассказы на английском. Английский – это ключ к дополнительной информации, а кто владеет информацией, как известно, владеет всем миру. Английский – это головокружительная карьера и успех подписывайтесь на мой канал делайте лайки комментарии я желаю вам удачи успеха всего вам доброго салон so бай пока!